Всем привет! Ярослав Сумишевский тяжело переживает утрату любимой жены. Однако у артиста есть еще стимул вернуться к нормальной жизни – маленький сын. Забота о котором полностью легла на его плечи. На днях у мальчика был день рождения, который он впервые встретил без мамы. Папа организовал для четырехлетнего Мирослава праздник в ресторане и подарил красочный торт, украшенный динозаврами. 37-летний Сумишевский сам исполнил для наследника торжественную песню и помог задуть свечи. Мой сын, моя надежда и мой лучик света, Твоя мама гордится тобой и всегда будет рядом с нами. А я сделаю все, чтобы для тебя она всегда оставалась самой лучшей, самой доброй и заботливой. Ты обязательно будешь счастливым, я обещаю. Люблю тебя, твой папа», – написал он. Поклонники поддержали артиста и пожелали Мирославу огромного счастья.